30 сентября в КФУ прошел третий ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Тема этого года – «Казанский арбитражный день. Развитие верховенства права и региональные проблемы». «Это третий ежегодный симпозиум нашего журнала, и количество участников значительно превысило предыдущие два симпозиума». Традиционно участниками симпозиума являются практикующие юристы, известные ученые-правоведы, законотворцы и сотрудники органов государственной власти со всех уголков России – а также в этом году было много представителей из зарубежья. Вообще в России рулится российский день. Именно в этом году мы будем по зависимым причинам, видимо, экономического проекта. Мы решили восклицать с этой паузой и провели день. И те специалисты, которые привыкли животных принимать участие в московских дебатах, приехали в Казань. Иностранные гости в университете – это не только обмен опытом, но и необходимые для развития науки общение профессоров со студентами. Также представители Китая из Нанкинского университета приняли участие в съемке программы со студентами юридического факультета и рассказали о своих ожиданиях от симпозиума и о сотрудничестве с КФУ. Мы приехали на симпозиум, чтобы узнать больше о судопроизводстве в России и обменяться опытом с коллегами из Казанского университета. Гости обсудили наиболее злободневные проблемы современного законодательства, также состоялись презентации юридических журналов и хельсинского международного коммерческого арбитража. Профессионализм сотрудников юридического факультета и статус университета играл большую роль при выборе его площадкой для симпозиума. И стоит ожидать больше таких встреч в стенах КФУ. Напомним, что скоро вы сможете посмотреть на нашем канале ток-шоу с китайской делегацией Нанкинского университета. Елена Селезнева, Ленардо Довлетьяров, Универньюс.